друзья всем привет сегодня у нас вот такая вот распаковка и небольшой обзор мультиметра которого я заказывал в китае посылка шла примерно 20 22 дня 2 числа я заказал но продавец отправил ее только лет, через 5 дней ну, то есть шла она буквально 2 недели по факту сейчас мы ее с вами откроем ну как бы в целом упаковка не пострадала в пути нигде не вскрывалась здесь вот есть небольшой один То ли потемкость, то ли после удара вот такой вот. Сейчас мы откроем, посмотрим, что же, все ли там в порядке. Мультиметр. Модель это идет с термопарой. Я заказывал. Да, вот БД 168Б. Название фирмы. Как бы мне ни о чем не говорит. В комплект входит. на английском языке кстати здесь нет даже названия фирмы handheld мультиметр и все Ну что-то какая-то информация есть Ну, посмотрим содержимое. Вот она термопара. насколько термостойкий вот этот вот провод время покажет щупы ну щупы достаточно мне кажется не маленькие а достаточно качественные я ожидал худшего Конечники довольно туго сидят. Вполне себе, вполне себе, я скажу. Толстый провод. У меня на работе мастеч. Так вот у него даже, я бы сказал, даже хуже щупает, чем вот эти. Ну там простенький мастеч. 830L. Здесь нормальные щупы. Я ожидал, что придется заказать отдельные щупы, но думаю, что вот эти вполне себе даже очень пойдут. Заглушки на кончиках. Ну и гвоздь нашей программы сам мультиметр. Сейчас отложим в стороночку. Довольно симпатичный мультиметр. Скажем так. Неплохо сделаю. А поя нигде нет. Такая поререзинный чехол такой, Но он довольно мягкий, как бы сказать, не очень мягкий, вот такой средний, ну средний. Сейчас я поищу батарейки, так он идет без батареек, поставлю и мы дальше посмотрим его функционал. Итак, продолжаем. Сейчас зарядим батарейку. Здесь у нас применяются две мизинчиковые батарейки формата а Несколько штук есть. Кстати, крышка довольно приятно защелкивается, здесь есть, все хорошо, что ж проверим, ну, первое включение, прибор с поддержкой TrueRMS, что собственно и подкупило меня к покупке данного прибора, тем более за такие смешные деньги. Это в районе 20 долларов, на российские рубли 1250. Что-нибудь сейчас мы и измерим. Так, напряжение. АС, переменка. Ну давайте напряжение бортовой сети. О, 216 вольт. Маловато. Что-то маловато у нас напряжение в нашей сети. Так, ну давайте посмотрим, как он меряет сопротивление. Автоматический предел здесь установлено, сразу же устанавливается на мегаумы. немножко есть советских сопротивлений, млтшных, вот 9,1 кг. 8,9. и 9. А на маркере 9 ,1. Так, следующее сопротивление. 5,1. и 5 2. Ну, где-то похоже. Еще одно пять один. Ну пять ноль пять где-то пять ноль шесть, Примерно где-то так. Еще одно сопротивление. Я даже не вижу сколько оно. 1,5 кило, но 1,6. Так, ну давайте сейчас посмотрим, как у нас мерят. Конденсаторы. Для этого нужно переключить предел. Это у нас диоды. Проверка диодов. Это у нас прозвонка загорается. Ну, нормально. Особой задержки здесь не видно. Значит, емкости переключаться на нижний предел нанофарады. Ну, давайте вот. 0, 0, 22 микрофарада. 27 нанофарада. Вот 22 посмотрим что у нас еще есть емкости 90 h 90 n 90 что он покажет 900 пФ, по-моему, так получается на обозначение, <сélок> <сélок> вот еще один, похожий только же показывают 0,01 нанофарада так, посмотрим электролит 100 микрофарад на 16 вольт значит он у нас должен быть разряжен, разряжаем, значит, минус на минус, плюс на плюс. Ну, сто десять микрофаратов. один на стол сто двадцать два микрофарада ну вполне себе да рабочие дожили до наших времен еще один на 100 микрофарад это уже паяный, вполне себе живой 117 микрофарад так и мне интересно интересно интересно интересно посмотреть недавно менял емкость в адаптере питания вот эта взбухшая емкость была причиной неисправности адаптера что же он нам покажет? Он нам показывает где-то 400, ну 35 микрофоратов. 435 микрофарад а должен он быть на 1000 микрофарад то есть потеря половины емкости и возможно еще сопротивление межобкладочное так называемая ESR. Вот, привело к сдутию этого конденсатора. Определен, определенная неисправность была чисто визуально. Никак я не мог его померить, так как не было у меня никакого прибора. Сейчас я могу хотя бы померить прибором что-либо. Так, интересно, у меня еще есть аккумулятор. Заряженный, но он очень старый. Сколько он нам покажет постоянку? Будет ли 1,2 вольта? Хм, будет? Да еще как! Тоже 1,3 Так, хорошо. Сейчас попробуем сравнить его с нашим прецензионным прибором. И нашим прецензионным прибором будет выступать вот такая вот цешка 4315 Легендарная. Ну да, один тридцать пять примерно. Один тридцать пять по нижней шкале. Один вольт, полтора вольта, один тридцать пять. 1.32 здесь чуть меньше ну вот вам и эволюция смотрите, вот прибор на смену которому приходит вот этот прибор вот так вот он выглядит в руке здесь еще есть датчик так называемой скрытой проводки смотрим как он работает ну и фонарик фонарик надо ну, ждать подольше ну да ну как бы так себе фонарик подсветка температуру. температура комнатной комнатная температура у нас 26 градусов. Включим термопан. 26 градусов. Да. Вот она растет. Где-то 32. Ну так оно и будет. Температуру тела он, конечно, измерит. Ну, примерно. Так, скрытую проводку еще посмотреть, да? ЕФ. Да, я сейчас вижу одно-два деления, ты я подношу к сетевой вилке. Слышно, надеюсь. Вот сейчас три деления, три прочерка. Ну как бы по-другому мне показать я не смогу. Ну вот, в принципе... Так, что у нас еще можно посмотреть? Подсветку. Холт. Это у нас память. Вот подсветка у нас так выглядит. В принципе, симпатично. Кстати, прибор также теряет вид в таком положении. Как и речь метроса. но в таком положении вот, все отлично все отлично с обоих боков и снизу ну и снизу немножко выглядят когда уже очень большой угол вот. а сверху уже начинает высвечиваться но это уже больше 90 градусов ну, вот вы видите да? ну, не сильно кстати, да, не сильно. У мультиметров ричметр, даже этот угол гораздо заметнее. Он уже при таком угле уже его практически не видно. А здесь вот как бы ничего себе. Нормально. Не сильно блекнет. То есть хороший дисплей. У него, кстати, еще есть здесь защитное стекло. Вот оно находится. Оно как-то снимается каким-то образом. Вот тут на защелке есть, я вижу. Возможно, как бы его можно как-то отстегнуть. Итак, продолжим. Разберем наш прибор. прибор. Для этого открутим батарейный отсек. Вынем наши батарейки. Далее нам придется снять чехол. Кстати, у этих метров дешевых вот этих вот 101, 103, 111, у них нет вот таких вот мягких чехлов. У них чисто голый пластик, что, кстати, мне тоже не понравилось. Так, здесь я этой отвертка не подлезу, сейчас возьму поменьше. паузу. Ну вот, взяли поменьше отверточку. Специально для этих целей. трех шурупах держится. значит вот таким образом выглядит задняя крышка стоит у нас на пружинах и касается контактов платы. на плате находятся предохранители 10 ампер, 600 миллиампер. ну стоит кварц Динамик, пьезоэлемент, который работает при прозвонке. Я вижу уже вот дисплей запаян к плате, поэтому для того чтобы снять плату нам нужно отпаять дисплей. Контактная площадка держится ну, контачи, ну, на вот такой вот резинке контактной. Вот ее край даже виден, с этой и с этой стороны. как бы наверное не очень видно пайка аккуратно но флюс не отмыт возможно что это даже не флюс а канифоль вот этого вот светодиода так вот здесь вот непонятно что И тоже не отмет флюс. а так. Плата довольно хорошего качества. Так и а здесь вот что. Да, здесь остатки припоя. Остатки припоя есть. Ну и вот здесь вот еще. А, ну это да. Это все, когда паяли светодиод. И вот дисплей, когда паяли, тоже видны остатки флюса. Это надо будет смывать. И вот на этих тоже контактах. Ну, пайка выполнена аккуратно. Все сделано на уровне. Кстати, друзья, еще обратил внимание. На задней крышке здесь вот есть место, место. Это похоже под динамик. Возможно, есть вариации этого прибора с динамиком на задней стенке вот как в прорези и здесь вот такое большое внушительное место, вот, то есть, как бы он ставится вот в этом месте. Хм. Возможности вот те варианты, которые идут с буквой А, там где стоит генератор вместо по моему вот этого температуры температура генератор от 50 до герц до 5000 герц возможно возможно возможно что здесь даже поставить небольшой усилитель и динамик ну как вариант Ну что, друзья, подведем итоги. Недорогой китайский мультиметр. Вот с таким названием. Бор БД. Не знаю, насколько это серьезная фирма. Меряет перемену напряжение. Частоту. Постоянное напряжение. Измеряет сопротивление, емкость прозвонка, проверяются диоды, еще частота, значит смеряется ток постоянной переменный есть пределы миллиамперы, микроамперы, измеряет температуру, температуру он кстати измеряет от минус 20 до плюс тысячи градусов Цельсия знаешь, несет в себе большой функционал то есть здесь полный функционал вы видите он выведен на кнопке то есть может измерять э, фиксировать максимальное минимальное значение на одной кнопке повешено и фонарик можно выбрать Предел измерения и среднее значение. Можно зафиксировать значение измеряемое. Есть подсветка экрана. Ну и выбор, выбор пределов. Это имеется в виду, вот как бы на одном пределе подвешено несколько функций. Вот, например, частота и процент заполнения сигнала. То есть, вот, можем в процентах посмотреть, можем частоту посмотреть либо вот на этом пределе значит здесь четыре функциональных значения это у нас сопротивление проверка диодов прозвонка и измерение емкости переключатель работает очень плавно, очень хорошее тактильное ощущение. Размер самого прибора идеален. Вот моя ладонь, вот прибор. То есть и больше не нужно, и меньше тоже не нужно. Причем при таком небольшом размере, циферблат, вы видите какой, Большой. То есть самый оптимальный прибор. И в руке лежит очень хорошо. Ну, вот эта функция, она тоже может быть где-то полезна. Не знаю, подсветка, где-нибудь, когда выключат свет или перегорят пробки. Скажем так, лезть куда-то и там подсветить сразу. Одновременно прибором можно и подсветить, и померить. Ну, так сомнительно, конечно. Вот эта функция тоже NSV проверка проводки, скрытой Тоже она как бы ну, не совсем правильно работает, но то, что она есть, уже плюс. Ну и что сказать. Рекомендую к покупке. Всем пока.